Здравствуйте, дорогие мои коллеги. Сегодня у нас с вами состоится интересная тема по поводу контроля в детском саду. Почему это важно? Потому что, когда контроль с вашей стороны, как руководителя, будет ослабевать, да, вас сотрудники будут заниматься только тем, что им нравится, да, и, возможно, какие-то сферы деятельности вашего детского сада они останутся в прошлом. Поэтому мы... Сегодня разберем с вами интересные таблицы, которые есть у нас во франшизе, да, для того, чтобы вы осуществляли текущий контроль. Контроль требований, контроль по пожарке, контроль за педагогической деятельностью ваших сотрудников. Это все удобно представлено у нас во франшизе в таблице. Сейчас я включу демонстрацию экрана и расскажу вам немножко про таблицу контроля у нас какие существуют в, нашем, в нашей франшизе. Так, вот я открыла таблицу, и мы с вами приступаем. Смотрите, что мы проверяем, да, какие у нас есть план графики административного контроля. Во-первых, мы должны проверять постоянно клиентскую базу и осуществлять рекламный контроль. Также мы проверяем обязательно медицинские осмотры детей, сотрудников, посещаемость, заболевания, контроль родительской платы, документированный другой вид контроля, да, соблюдение режима дня и расписание занятий. Также полный контроль над педагогической деятельностью не только ваших воспитателей, но и других специалистов, которые у вас работают в детском саду. Еще мы проверяем организацию питания в соответствии с требованиями СанПИНА, проведение разнообразных оздоровительных мероприятий, проведение праздников, соблюдение противопожарного режима и СанПИТ-режима и соблюдение психологического климата в группе. У нас таблица. Представлены виды контроля. Да? Вот мы смотрим, допустим, у нас идет оперативный контроль. Сначала, тут по месяцам расписано, да, в какие месяцы мы его осуществляем. То есть вот к началу учебного года мы с вами должны проверить группы. Дальше подробно поговорим, да, как мы проверяем группы к готовности к учебному году. То есть это проверка планов занятий, проверка календарно-тематического планирования, проверка разнообразное оборудование организация педагогического процесса, соблюдение режима, то есть то, что мы контролируем постоянно. Вот здесь у нас таблица идет по месяцам, начинается она у нас в сентябре, то есть девятый месяц, и до конца года, получается, она у нас идет по месяцам. Почему с сентября? Потому что начало учебного года. Летом, как мы знаем, у нас занятия в детском саду не проводятся, а с сентября у нас как раз начинается учебный год. Контроль по охране труда, вот это как бы ну, основная такая таблица. Сейчас я вам покажу еще таблицу контроля за педагогическим процессом, чтобы вы могли оптимизировать да, разнообразные механизмы контроля, координировать работы ваших воспитателей и обеспечивать качество образовательного процесса. К задачам подробно останавливаться не будем. То есть вот у нас идет август. Почему август? Потому что мы готовимся к учебному году, у нас предупредительный контроль. Мы готовим группы, кабинеты к началу учебного года. И смотрим, да, то есть у нас проверяются все группы, в том числе кабинеты узких специалистов, если есть. Мы смотрим количество нужной литературы, да, по программе, качество пособий, да, если у нас необходимые констовары, все, что нам нужно для реализации программы. И здесь у вас в, далее в графе написано, что воспитатели составляют списки по закупке к программе, да, если что-то у нас вышло из строя, какие-то пособия, и сдают нам до 10 августа. Также у нас идет в сентябре День знания, то есть готовиться мы начинаем уже с августа, текущий контроль. Мы проверяем сценарии, репетиции к празднику, каждое второе занятие в месяц мы посещаем. И здесь у вас написано «Музыкальный зал», «Музработник» совместно с «Воспитателем» пишет план. Сценарии, развлечения, обычно развлечения мы делаем. И дает методисту, если у вас есть методист, либо заведующему, мы проверяем это в начале августа, чтобы за месяц у нас... Было полностью составлено план мероприятия. Каждое второе занятие в этой месяце мы посещаем. Почему тут не написано, когда именно мы посещаем? Потому что во всех детских садах у нас приходят мазработники по-разному. То есть обычно два занятия в неделю. Один раз мы обязательно должны посетить музы музыкальное занятие. Это или в первой половине дня, или во второй, в любой как бы, день, когда оно у вас проходит. Вот у нас есть эти таблицы на сентябрь, на октябрь, на ноябрь. И все задачи здесь описаны, кого мы проверяем, как мы проверяем. То есть у нас есть, допустим, декабрь месяц, здесь мы проверяем занятия по ИЗО. То есть мы выбираем любое занятие по ИЗО, лепкие или конструирование у нас в программе, которая у вас есть на Google диске. Открываем это занятие да, и приходим на занятия. Приходим на занятия, если вас нет в этот момент в детском саду, вы можете поручить это администратору, либо попросить у них фото и видео отчеты. Здесь подробно у нас расписано, что вы должны делать, да. И если у нас идет, допустим, в декабре занятия по ИЗО, то в марте у нас может быть занятия по математике. Мы проверяем обязательно, надо следить, как сотрудники у вас проводят занятия, соблюдают ли они наше расписание. Это очень важно, потому что у нас программа составлена от простого к сложному, да, в соответствии с основным принципом дидактики. И какие-то занятия, если они пропускают, да, то, соответственно, дальше не идет уже накопление материала, и мы не можем, допустим, изучая цифру 1, переходить сразу к цифре 4. То есть мы должны в середине изучить еще 2 и 3, поэтому мы проверяем. Вот такая таблица у нас специально для вас чтобы вам было легче ориентироваться. Здесь расписано, какие мы там пособия смотрим, да, что мы проверяем. Также это у нас таблица относится в основном к воспитателям. Есть отдельно у нас еще методы контроля над узкими специалистами, то есть музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и хореограф. То есть тематический контроль два раза в год, тематические занятия. Какие у нас еще виды контроля? У нас есть контроль требований, Роспотребнадзора и пожарной безопасности. То есть этот контроль обязательно перед Новым учебным годом осуществляем. Обычно еще мы делаем в июне, то есть перед летним периодом, и в августе, то есть перед тем, как мы проверяем готовность как бы, к Новому учебному году. Санитарное состояние помещения это будет проверяться у вас посредством журналов. Это проверяется каждый месяц. То есть стабильно раз в месяц вы или ваш администратор должны обязательно проверять санитарное состояние помещений. Вот здесь у вас удобно все расписано, что в какие месяцы мы проверяем. Например, когда мы проверяем какое-то дорогостоящее ценное оборудование, какой месяц, да, и вы можете составить, соответственно, себе график. Здесь есть также график контроля над медицинским сопровождением образовательного процесса, в котором прописаны, в принципе, все этапы. Сразу скажу, что этот график, он у нас составлен именно для частного детского сада, потому что дети приходят в течение года. Далее, основное, это у нас идет контроль по требованиям Роспотребнадзора. Как мы с вами знаем, сейчас проверки мы уже... Не переживаем, да, если у вас нет лицензии, то есть проверки внеплановые обычно, но все равно мы проверяем постоянно, да, какое состояние санитарное в наших помещений. Один раз в неделю температуру воздуха, относительную влажность воздуха тоже. Это мы проверяем обычно раз в квартал. Маркирование мебели по росту ребенка и расстановка мебели. Да, то есть прикреплена мебель, не прикреплена два раза в год. И затем один раз в неделю. То есть мы проходим по группам мы проверяем. Индивидуальная маркировка. Вот все требования. Здесь также есть у нас отдельно про территорию детского сада. Это если у вас в садике есть своя собственная территория. Санитарное состояние вашего учреждения. да, То есть качество проведения текущей уборки. Мы проверяем обычно это качество два раза в месяц. То есть это визуальный осмотр и плюс журналы. И по персоналу ваши медкнижки обязательно проверяют ваш медработник. Вот такие таблицы мы специально для вас сделали, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли, не путались, да, и в течение года вы могли проверять, в, составить себе график, расписание. Оно, в принципе, здесь у вас изложено в этих таблицах. То есть мы могли проверять каждую сферу деятельности своего детского сада. Сейчас эту презентацию я выключаю. И э, включу другую презентацию, которая у нас, которая представлена схема контроля над педагогической деятельностью. У нас есть карточки, карточки со схемами. Тут э, около чуть больше 30 карточек, да? то есть э, готовность группы, группы к учебному году. Если там в таблице у нас кратко, то здесь у нас более подробно расписано, как мы проверяем готовность группы. Также административный анализ предметно-развивающей среды в группах по разделу развития игровой деятельности. То есть это наличие уголков сюжетно-ролевых игр да, для каждой возрастной группы, достаточное оборудование, наличие игр по конструированию. Достаточное количество атрибутов для обыгрывания, то есть это костюмы разнообразные, которые наши детки играют. Тоже самая схема по организации питания. Вот у нас много-много карточек, да? физкультурная оздоровительная работа, то есть это планирование проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий. Это карточки для комплексной оценки вашей педагогической деятельности, которая у вас идет в детском саду. Тоже про режим дня. Если вчитаться внимательно, да, то есть у вас тут идет определенная схема, что вы обязательно, если вы решили проверять организацию работы по группам, соблюдение режима, то тут написано, как, бы, как это проверять. То есть своевременный прием пищи, вы можете выделить определенный день, да, когда вы проверяете, допустим, ну, одну из групп, например, там Яслин. И по этой, этом, полностью по этой схеме, вот у нас схема номер 6, проверить да, соблюдение, Времени, отведенного на сон, умение воспитателям осуществлять постепенный подъем этой нашей гимнастики в кроватках, соблюдение времени для свободной и самостоятельной деятельности. То есть обычно вы приходите в группу, если вы проверяете что-то связанное именно с работой по режиму дня, открываете расписание которая есть на каждую группу, открываете планирование и по этому планированию группу проверяете. Я рекомендую обязательно пользоваться вам этими таблицами, внимательно их изучить и осуществлять контроль, чтобы у вас была схема да, в голове, как вы осуществляете контроль за деятельностью. Потому что это одна из основных ошибок, да, когда мы... На самотек оставляем эти все процессы, как педагогический процесс, да, как процесс проверки требований. И в итоге при какой-то очередной проверке мы понимаем, да, или Роспотребнадзор к нам придет, что у нас ничего не готово, мы начинаем очень быстро пытаться это все наверстать. Если вы будете пользоваться этими таблицами, то такой проблемы у вас не будет. Поэтому я надеюсь, что это было очень полезно. Все эти схемы, они у вас есть в папке. Это в папке по работе детского сада у нас, это папка номер 7, где мы осуществляем работу детского сада и контроль за деятельностью. Административная ваша деятельность, вся она регламентируется, регламентируется у нас вот таблицами. Поэтому отнеситесь внимательно. У меня все. До следующего видео. Всего доброго.